Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет Forex Club В общем Я думаю с этим уже многие знакомы Это старая тема Я наверное еще лет так 15 наверное О данной платформе узнал, было очень интересно Но к сожалению Тогда не было тех средств Чтобы, как говорится, хорошо проинвестировать Сейчас Как говорится, быть при Очень хороших деньгах но, тем не менее, сейчас с тем, как акции, в принципе, стреляют, как и криптовалюта, как и биткоин и тому подобное, я думаю, в наше время эта платформа будет актуальна, так как она у нас считается топ-1, самая надежная. И, соответственно, на этой платформе можно не только торговать такими вещами, как там золото, нефть, да покупать. И, соответственно, и такими же моментами, как акции Apple, Tesla и тому подобное. И здесь сразу же потом еще сразу есть аналитика там, отчетность, там, за какой промежуток времени, сколько там определенной компании акции там, выросли, упали и тому подобное. В принципе, что здесь? Здесь все самое простое у нас. здесь несколько вариантов счета есть. Регистрируемся, да. Если, допустим, мы торгуем акциями, у нас здесь нулевые комиссии. В принципе, это у нас для нас очень круто. Соответственно, как вы видите, здесь у нас такие еще моменты, как скрипто немного отбиты. Ну, не знаю, в скрипто есть моменты побольше, где торговать. Для меня лично вот интерес вызвало именно акции. Как бы компания 24 года занимается своей работой. И все у них складывается довольно-таки отлично. Поэтому, я думаю, почему бы и нет. Ну, как бы здесь можно абсолютно любые купить акции, как раньше, помню, некоторые думали купить акции Apple, сейчас были бы миллионерами. В принципе, так бы оно все было, только многие не знали, где купить и как купить эти акции, чтобы потом поддержать и заработать на этом денег. Ну, допустим, сделали мы аккаунт, да? залетаем, вот мне понравился этот момент. Акции Tesla Motors, правильно? Залетаем, то есть как у нас цена колебалась за определенный промежуток времени. То есть там, за день там прыгает, минус полтора 1,5% прыгает, плюс-минус за неделю у нас 0,13% и соответственно за полгода 60%. Я думаю, это очень-очень круто, в принципе, по крайней мере именно по акциям Тесла, потому что здесь ценники взлетают... Ну, очень серьезно. Конечно, по другим э, акциям здесь не так все ярко, прекрасно. Но, тем не менее, стабильно э, все, в принципе, дают рост. Если правильно их подвыбрать, э, пускай и небольшой, но дают рост. Но это лучше, чем просто хранить деньги в банке там, под 5% или сколько там, 7% годовых. Это более надежный вариант, э, который дает хорошую, получается, прибыль. И, и, конечно, не такой рискованный, как криптовалюта, потому что в крипте можно заработать и 200 иксов, и 1000 иксов, но точно так же можно все потерять. Поэтому, ребята, залетайте на данную платформу, прикупите определенные акции и держите их. Не знаю, я бы для себя лично взял бы NVIDIA, так как, я думаю, NVIDIA еще даст, опять же, хороший рост. NVIDIA, ну, ради интереса можно Apple взять, потому что интересно будет, какие у них будут в этом году новшества. Ну и ради интереса точно так же еще взять Tesla, хотя Tesla, я думаю, же слишком и так уже на пик взлетела. Ну, это лично мое мнение. А так, в принципе, что еще сказать по данной платформе. Надежная, главное, что долго работает, никаких казусов у них здесь не было. Все отлично, постоянно идут конкурсы, происходят. В общем, ставим лайки, пишем комментарии. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.